Приветствую вас на своем канале. Сегодня я буду рассказывать про планетарную магию. Планетарная магия не имеет отношения к астрологии, ну в том виде, по крайней мере, в котором мы привыкли воспринимать астрологию. Сегодня пойдет речь именно о магической работе с планетами и именно в том ключе, в котором э, эта работа понималась в античности. Соответственно и планет у нас будет 7, при этом две из них будет Солнце и Луна. Естественно, я в курсе, что Солнце и Луна <смех> не могут относиться к планетам. Тем не менее, если мы говорим о античном представлении о том, как выглядела наша Вселенная, то речь шла именно о семи планетах. Первыми у нас, конечно же, как обычно, были шумеры, которые вывели пять звезд. Пять блуждающих звезд, которые перемещались в, зад, в какой-то заданной траектории. Да? То есть они вывели а, эти небесные тела, и вследствие мы их распознаем уже как Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. А Солнце и Луна в целом тоже относились к этим небесным телам. И, конечно же, с этими прекрасными небесными телами далее были проассоциированы и божества. Так что, если мы говорим о... В первых шагах вообще в изучении оккультизма, то вот тут вариантов много. Да? То есть, в принципе, можно начать изучать оккультизм с любого места, пожалуй, с какого вам придется, с какого пришлось, с какого-то зашли, случайно, не случайно, еще как-то. Тем не менее, если подойти к вопросу изучения оккультных наук достаточно системно, и желательно с примерного, приблизительного, так скажем, начала, чтобы понять, как развивалась оккультная мысль, то э, я советую и в принципе, собираюсь сделать свой курс именно в таком ключе, то есть мы начнем именно с понимания магии планет и, в принципе, с понимания архетипов планет. Понятно, что, наверное, большинство оккультистов считают кабалу основой, и это тоже правда. Но э, кабала, мы все равно должны иметь это представление о планетарной магии, прежде чем мы приступим к кабале. Не, не потому, что это как-то очень плотно взаимосвязано, хотя, конечно, это взаимосвязано в том числе. Но в первую очередь потому, чтобы понять э, само построение мысли, ассоциации влияния, ну, допустим, внешнего на наше внутреннее. Да, то есть само построение мысли о том, как развивалась э, оккультная мысль, как развивалась эзотерическая, магическая мысль. Поэтому планетарная магия все-таки является для меня лично такой основой. Не понимая планетарной магии, не понимая никак устроены планеты, глубоко именно, ну, устроены планеты с магической точки зрения, естественно, <глубоко>, глубоко проникнуть в оккультизм просто будет немножко сложнее. Не говорю, что невозможно. Конечно, возможно, но сложнее. Поэтому я рекомендую все-таки планетарную магию изучить, к тому же не то, чтобы это очень сложная наука. Самая практическая книга на свете эти, наверное. Ну, наверное, может, я преувеличиваю. Но э, я точно могу сказать, что для меня самая практичная книга по планетарной магии, если мы не будем говорить именно о гримуарах. Э, конечно же, если вы любители э, сразу же собирать э, информацию из источников, то я вам расскажу, где какие источники. И, в принципе, вы можете в описании к этому видео найти э, литературу, найти список литературы, где, э, в принципе, можно подчеркнуть достаточно обильные знания по планетарной магии. Но я если вам не хочется копаться с самого начала, ковыряться прямо совсем в источниках, то есть такая вот прекрасная книга, вот так вот она выглядит. Но ну, это если в бумажном виде, то она выглядит вот так. Она однозначно есть в сети, и тут уже зависит от ваших моральных принципов и то, как вы пользуетесь в принципе литературой. Так что эта книга называется «Практическая планетарная магия», и автор ее Дэвид Ренкин и э, Сорита Дестер. Но, э, в принципе, она везде идет под именем Рэнкин. И мне кажется, в русском э, пер, переводе... Ну, наверняка она, конечно. В общем, все знают эту книгу как авторство Ренкина. Что-то про Сариту Деста никто ничего не говорит. Жаль. Как как старого, знаете ли, все говорят Таро Райдер Уэйта. Хотя правильнее, наверное, было бы сказать Таро Уэйта Смит. Ну что ж. А, собственно, семь блуждающих звезд. Семь главных архетипов. Семь божеств, которые являются основой нашей магической жизни. Что, зачем нам, что мы можем вообще с этим сделать, с этим знать? Ну, помимо всего прочего, мы можем, в принципе, принимать эти знания, мы можем принимать магические знания через архетипы планет, мы можем делать медитации, отождествляя себя, с планетарными божествами. Мы можем делать ритуалы в час и день, принадлежащей планете. Мы можем обращаться к духам, которые соотносятся с планетой и, соответственно, определенными качествами обладают. Если мы говорим о понимании вообще инвокации и эвокации, то я тоже в данном случае советую, наверное, начать с работой с планетарными божествами, с планетарными духами, они, наверное, не столь просто опасны. И, в принципе, если хочется потренироваться в инвокации и в авокации, то, наверное, работа с планетарными духами, в общем-то, в данном случае будет наиболее понятной, четкой, может быть, интересной и не столь опасной. То есть, прежде чем... Прыгать в Гаетию, <смех> в Тергию, возможно, есть смысл поработать с планетарными божествами сначала. Опять же, мы можем использовать планетарные квадраты для того, чтобы создавать сигилы, несущие энергию нужной нам планеты. Мы можем призывать энергию планеты через ритуал гексограммы. Ну, допустим, Ренкин сделал ритуал гептограммы. Это его изобретение. Можете у него в книге его прочесть. Я его не пробовала, но звучит достаточно интересно. Я думаю, что вы слышали про планетарные квадраты. И, в принципе, это тоже такая достаточно интересная... Интересный инструментарий. И если вы хороши в всяческих крафтовых Киллах, то вы можете себе сделать красивейшие планетарные квадраты и делать на их основе сигилы или медитировать с ними. Но я с крафтом не очень в ладах, поэтому я просто перерисовываю на бумагу временные квадраты и, собственно, работаю с ними. Потом выкидываю или сжигаю. Прежде чем ознакомиться с ритуалами по планетам, и с эвокацией и инвокацией духов. Каждая планета имеет олимпийских духов и каббалистических духов. И, собственно, само божество. Я не фанат работы с духами, тем более с каббалистическими духами. Я ну, я откровенно, так скажем, <смех> не фанат абрамического эгрегора в целом. И для меня засилие, в принципе, аврамического эгрегора в оккультизме – это некоторая проблема. И я считаю, что это вообще не обязательно – и э, просто так сложилось исторически, естественно, что магия развивалась под огромным колпаком авраамического наследия в виде иудаизма и христианства. И, э, естественно, чтобы выйти из этой ловушки, это еще много времени, наверное, понадобится. И вообще предполагать, что заклинать какими-то другими именами, кроме как пресловутого... Имени богов и различных архангелов и прочего. Это слишком самонадеянно, тем не менее. Тем не менее, я не вижу, почему нельзя ввести больше язычества, больше, допустим, тех же самых шумерских богов. И почему это мы решили, что ритуал точке Гексограммы он должен проходить только исключительно с, элохи... с именем Элогим. Ну, это мои фантазии на тему, и мне бы очень хотелось развить этот вопрос, и я над этим работаю. Работаю над составлением своих ритуалов, где я могу использовать другие имена, не принадлежащие гаварамическому эгрегору. И я могу сказать, что они работают не хуже. На самом деле, для меня они работают лучше, потому что, естественно, если мое внутреннее все естество и существо отторгает э, иудейское наследие и в виде вот из Излишне патриархальных религий, то, конечно же, когда я начинаю работать и заклинать именами других богов, которые для меня имеют куда большее значение, то мои ритуалы, естественно, срабатывают больше именно с этим. Но, да, это... Я не советую этого делать сразу, естественно, если у вас такие же проблемы с внутренним принятием христианства и иудаизма, ну, ислама в том числе, то тогда пока, да. Изучите вопрос и, в принципе, просто говорю, что практика показывает, что замена сильных божественных имен вне аврамического эгрегора точно так же может вас охранять точно так же может э, э, накладывать, так скажем, подтверждать вашу власть над духами. Но, конечно же, нужно эту связь с другими богами сначала наработать. Понятно, что внутри христианского эгрегора она у нас так более-менее наработана, потому что как бы, там не, почти все крещенные насильно, и что бы делать, эгрегор нас поимел. Но это оставим за бортом и, собственно, вернемся к обсуждению непосредственно того, что мы можем сделать с божественным планом. Поэтому, если я не буду освещать сильно тему каббалистических духов, я буду ее освещать на своем курсе просто потому что, ну надо осветить, но ä, просто говорю, что да, я с капалистическими духами не работаю, олимпийские духи это интересно, мне это больше нравится, но самое для меня эффективная работа сложилась непосредственно с божествами планет. То есть, если мы работаем с Юпитером, то мы, соответственно, работаем непосредственно с Юпитером. И э, рабо я, работа с Юпитером и с работой с Солнцем, э, допустим, мне дала достаточно ощутимый, и очень прям такие которые, результаты, которые можно потрогать в каждой планете, конечно же, провязаны есть благовония масла, минералы металлы и э, дни планеты, часы планеты поэтому если вы собираетесь сделать какой-то ритуал с какой-либо планетой, то безусловно вы можете выбрать и обставить, так скажем, все красиво, сделать благовоние, запустить, которые помогут вам сонастроиться с энергией планеты. Не знаю, повесить на себя украшение какое-то, может быть, и делать из минералов и металла магический квадрат планеты. Тут Ваша фантазия только ограничивает ничего более. Вернемся к тому, что можно делать с каким планетом. У Ренкина есть в общем-то, список просто так буквальный. Он видит в виде таблиц, которые вы здесь, собственно, видите. И да, то есть он вплоть до того, что можно развивать с помощью Меркурия. Знания, понятно, что там обучение, сделки и все прочее, лидерские способности там с Юпитером и Солнцем, например, улучшить память можно с помощью Меркурия и так далее, и так далее. Ну, первая планета, которая первая, которую мы изучаем с которым можно работать также, это, конечно же, Солнце, это божество Сол. И вот то, что Рэнкин пишет. То есть планета, выгля... само понимание Вселенной в у... античность выглядело вот так, как, как некие слои, которые принадлежали планетам. И Солнце, как центр нашей Вселенной, дает человеку богатство, власть, воля, если дословно, то вот то, что пишет Ренкин. Богатство, власть, воля, врачевание, дружба, жадность, индивидуальность, личная власть, наступление, озарение, предводительство, продвижение к цели, радость, успех, эгоцентризм. Ну, здесь в целом понять объединены, то есть не все, не все понятия позитивны. И направление солнца юг, да, то есть, соответственно, когда мы начинаем работать с призванием солнца, то мы обращаемся на юг. Призываем мы обычно с ритуалом гексограммы, Ритуал гексаграммы, там очень много аврамических божеств, но тем не менее да, это работает, то есть мы чертим пентаграммы, призывая имя бога и чертя знак солнца в центре пентаграммы и ведем линии определенным порядком, да, то есть вот на сайте теории вы можете тоже посмотреть, как собственно выглядит ритуал гексаграммы, там все подробно описано, очень рабочая схема, которую мы не раз. Божества, которые ассоциируются с Солнцем, это Аполлон, Баал, Белен, Гелиус, Лук, Митра, Ра, Сехмет, Шамаш и Сол. Ну, согласно опять же Ремкину, я, работая с Богом Солнца, не совсем поняла, кто это. То есть я не могу предсказать точно, что это был Аполлон или это был Сол, или это был Ра, то есть в моей медитации уже не первый раз это некий собирательный образ, да, то есть некий архетип. Когда я работала с Сатурном, это был абсолютно Сатурн, это был Кронос вот 100%. у меня там не было никаких сомнений, то есть вся вся атмосфера указывала на него. А с Солнцем это было что-то такое огромная, и я бы не сказала, что это имело какую-то конкретную форму. А солнце со это сосредоточие власти, сосредоточие я-манифестации, это то же самое, это работа с эго, ну в хорошем смысле. Я знаю, что все любят убивать свое эго в последнее время, прям какая-то мания, что, что не возьми, а, если ты не... Если ты все еще действуешь, исходя из своего эго, горе тебе такой ты будешь невежественный маг, и вообще ничего у тебя не получится, и э, это какая-то... Это все зашло слишком далеко. Возвращаясь к нам, естественно, солнце, мы его видим, оно греет, очень понятно, причина и следствие. Понятно, что без солнца нам темно и холодно, солнце нам тепло и хорошо, и светло, и замечательно. <с> Значит, у нас все там зреет, без солнца ничего не зреет. В общем, здесь все, в общем-то, логично, и поэтому понятно, что практически все религиозные системы, в общем и целом, имели в своей, в своей центральной идее поклонению солнца, да, относили гелиоцентрический характер. Поэтому, конечно же, прям э, объяснять, что нам принесет солнце, мне кажется, не нужно. Потому что да, все, что касается богатства, власти, вашего проявления в социуме, вашего заявления о себе, что касается профессионализма, то есть это вот такое, все, это все связано с энергией солнца. Во всем нужен баланс. Я понимаю, откуда пошла идея, что с эго надо обязательно бороться, естественно, если эго разрастается. Если вы падаете в эгоцентризм, то в этом тоже ничего хорошего нет. Хотя эгоизм я не считаю порочным, но эгоцентризм – да. То есть эгоизм, когда вы понимаете, что вы есть, вы уважаете себя, вы любите себя, эгоист. Я есть эгоцентризм. Это когда вы ставите себя в центр всех вселенных других людей и считаете, что вы есть, и все должны жить, учитывая этот факт, и все должны жить так, как хотите того вы. Поэтому разница между эгоцентризмом и эгоизмом пропасть. И это важно понимать. Поэтому переизбыток солнечной энергии в человеке может привести к развитию эгоцентризма, к развитию неких деспотичных черт, к развитию того, что человек захочет стать диктатором, человека. В общем-то, излишняя властность, гордыня всяческого, всяческого рода давления на социум, на, на вас, <свят> на себя в том числе, но в основном, конечно же, на внешний мир и желание продавить вообще всех и, всех и вся под себя. Поэтому, конечно же, у каждой планеты есть плюс и минус, и в негативном аспекте Солнца переизбыток солнечной энергии проявляется именно в вот в таком ключе. Конечно же, избыток света это тоже не всегда хорошо. И при избытке света сложно найти или выспаться. Я живу в Финляндии и я очень люблю белые ночи. Но иногда устаешь, когда. <смех> иногда хочется, чтобы ночью было темно. Соответственно, отдыхать от это, <смех> этого солнца нам принципиально важно. Каков мой был опыт работы с солнцем? Я не буду рассказывать свой опыт работы с каждой планетой, но расскажу то есть, просто то, что, допустим, мне показалось интересно. Я сделала ритуал гексограммы, призвала энергию солнца и ушла в медитацию. То есть это не было прямой инвокации или эвокации, так как у меня очень сильно развит именно медиумный навык и вообще в целом медиумная сторона работы с божествами, поэтому я позволяю себе иногда пропускать такие шаги, как инвокации, и эвакация. Поэтому э, порой просто напрямую выйти в медитации в контакт с божеством, это, в общем-то, тоже неплохо. И если у вас есть такая возможность, если вы обладаете медиумностью и разбили себе как-то в этот навык, то будет все гораздо проще, естественно. В медитации с солнцем можно вообще я описал это, у меня есть это в моем телеграм-канале, но я могу сюда, соответственно, я в описании могу рассказать два своих опыта работы и с солнцем и работы с короносом сатурном которые как мне кажется достаточно интересными вышли в работе с солнцем я узнала откуда у меня такое такие сложные отношения с арамическими религиями и мне было показано прошлую жизнь тысяча три лет назад и когда это все собственно случилось когда в моей душе произошел раскол. Это мне много пояснило в своем внутреннем духовном пути. Очень много. Настолько много, что <смех> я не, пока еще не готова рассказать о всех моментах, потому что это еще, еще в процессе обдумывания. Да? То, есть то, что в описании вы найдете. Это было вот, кто, мои видения к моменту ритуала. Это было где-то месяц назад, например. То сейчас, буквально вот на неделю, на, на этой неделе, это получил такой разворот в моей духовной жизни и работа со своей душой, что я просто до сих пор пребываю в шоке. И я думаю, что через месяц-полтора-два, наверное, я смогу рассказать все это, когда я все это детально проанализирую и пойму, что, -что вообще произошло. Это прям дало огромнейший толчок, это прям вызвало что-то невероятное, так что я очень советую работать с планетами и... Uh, мой запрос, хотя был, он немножко был про другое, а мой запрос был про uh, развитие своей популярности, развитие финансовое, ну, что еще можно от Солнца просить. И, скорее всего, это к этому идет, потому что, да, увели... еще просто мало времени прошло, <laughs> но я уже вижу, во-первых, увеличение в этих двух аспектах и те вещи, которые... У меня осознались, это огромнейший блок в моей жизни. если Я сейчас еще пока не знаю, просто насколько э, это имеет значение и как, как, как, что будет, когда этот блок полностью уйдет. Посмотрим. Следующая планета по списку. Да, соответственно, Солнце у нас относится с днем недели. Сандэй, воскресенье. И э, часы. Как мы рассчитываем часы? Мы делим световой день. И, ноч... и ночной и ночь ноч... <свят> <свят> На часы, да, то есть, соответственно Если у нас сегодня день среда День Меркурия, если у нас рассвет был 7.45, ну вот в этом регионе Где я живу, а закат где-то В 17.30, и что там получается В районе 10 часов светового дня И, соответственно, 10 Часов мы делим на 12 Ну, что там у нас получается, минут по 40 Чем-то, да, наверное. С математикой У меня плохо, <свят> поэтому сейчас Я вам сразу рассчитать не могу, но у меня поняли То есть, у нас должно быть 12 12 дневных часов и 12 ночных часов. Поэтому если у нас 10 часов светового дня, то мы разделяем это на 12, и сколько у нас там получается? Если у нас там 45 минут, там 50 минут, допустим, там 40, то это и будет час, дневной час Меркурия. И он начинается, соответственно, первым. То есть с рассветом у нас начинается первый час, дневной час Меркурия. Дальше они идут по порядку, и там, там через 7 планет, соответственно, у нас опять Меркурий. То же самое ночь. То есть у нас ночь, если там, допустим, ночного времени здесь 10, там, получается, 14, да? <с> соответственно, 14 часов ночных. Так что ночной час Меркурия, вот зимой, ну вообще любой планеты, будет длиться, соответственно, час с чем-то. Это вы можете приурочить свои ритуалы к часу Меркурия, либо дневному, либо ночному, как вам удобно. Час любой планеты. И, соответственно, делать ритуал в этот момент. То есть я приурочила работу с Солнцем, я делаю в воскресенье. И приурочила к час. Нет, я не делала ее в воскресенье. Я не, мне надо было, мне хотелось очень срочно делать. И, соответственно, я не сделала ее воскресенье, я делала ее в какой-то другой день недели, но я высчитала именно час солнца, чтобы начать это делать. Хотя бы, чтобы какое-то соответственно в нем было. Ну, сработал. То есть я не думаю, что это, знаете ли, какая-то обязательная операция <смех>, приурочить свои планетарные ритуалы к часу или к дню планеты. Ну, следующая важная планета, хоть ее день и среда, то здесь уже зависит от того, как вы будете классифицировать порядок планет, но обычно он идет, соответственно, вот в таком а, удаленности от Солнца, поэтому, а, соответственно, у нас Меркурий. День Меркурия ⁇ это среда, поэтому все ритуалы с Меркурием желательно делать. В среду. Я думаю, что э, влияние Меркурия магам объяснять не надо. Мы все знаем, что такое ретроградный Меркурий. Не понаслышке. А, тем не менее, да. То есть, помимо, конечно, того, чтобы... Мешать нам реализовывать свои планы, Меркурий еще отвечает за кучу всего остального, <laughs> помимо прочего. Безусловно, Меркурий, Гермес, тот, да, то есть, естественно, это архетип, отвечающий за глубокие знания, за некую магию, за обучение, за поэзию, за скорость, за торговлю, за... Социализацию за то, чтобы. То есть, Солнце может помогать вам как бы манифестировать себя в социуме, то Меркурий а, может принести умение в этом социуме себя вести, устанавливать контакты и прочее, прочее. То есть, все, что касается коммуникационной сферы, это тоже все относится к Меркурию. Также это самая быстрая планета, соответственно, с ней ассоциируются поэтому металлы ртуть и алюминий. Поэтому, потому что ну, ртуть, как. Быстрый, быстро меняющий форму, в том числе металл. И вообще, он в английском он вообще звучит как быстрое серебро, да? Куиксиловый. Его сторона света, безусловно, Восток. но ну, естественно, если мы берем мифологически, то Гермес – это вестник богов. Поэтому, конечно, вся коммуникационная сфера очень связана с Меркурием, очень связана с Гермесом. Оборот по своей орбите он совершает всего за 88 дней. С чем, собственно, и восьмерки тоже связаны в, в этой системе э, с Меркурием. У, у вавилонян это был бог Набу, он тоже э, играл роль вестника. Помимо общительности, естественно, ко всем перечисленным качествам тоже можно отнести и хитроумие, поэтому переизбыток энергии Меркурия может дать нам некую вороватость склонность к нарушению закона, некие какие-то теневые операции и прочее прочее, да, все, что, все, что можно, можно на, описать словом какие-то все, что можно отнести к обману клевете, каким-то коварным действиям к предательству в том числе но мы можем использовать работу с энергией Меркурия для коммерческого успеха ваших предприятий для помощи в учебе, для помощи в сдаче экзаменов, для помощи в адаптации, где бы то ни было. И, кстати, что касается работы с Гермесом, в целом, да, то есть я как раз-таки вот насчет адаптации к нему обращалась и, в общем-то, очень даже мне помогло. Еще через именно Гермеса. Я, например, работала с архетипом анимуса, именно с мужским началом. И, в общем-то, он тоже помог <свы> в этом вопросе. Меркурий, конечно же, еще известен своей медицинской стороной. <свы> Кодотейгер Меса стал символом медиков. Но в целом это тоже, да, то есть идея такова, что Меркурий, обладая некими тоннами знания мог помочь человеку излечиться, да, и как врач должен обладать знанием из очень широких сфер жизни. Ну, сейчас врач, это может быть наиболее узкоспециальное мероприятие, но если мы говорим про античные времена, да, то врач, в общем-то, был такой достаточно холистический персонаж, который имел знания не только в области вашей физиологии, но также, конечно, какие-то психические, божественные, социальные, все остальные сферы тоже были сферой его влияния, действия и так далее. Поэтому, конечно же, Меркурий с тех пор является покровителем врачей. И, в принципе, он сам по себе считается врачевателем. Также он связан и с музыкой. Поэтому да, это некий единый архетип. И в целом, если мы говорим про архетипичность некоторые туда, то, то здесь вопрос музыки и врачевания они всегда ходят рядом, как ни странно. Среди врачей огромное количество талантливых музыкантов правда, и оставляют это в своем хобби, тем не менее. Ну, конечно же, еще есть фактор память. Память это тоже один из аспектов, за улучшением которого можно обратиться к Меркурию. Следующая по удаленности планета от Солнца у нас Венера. Венера, планета, которая, собственно, в магии имеет невероятно глубокое, важнейшее место. Ее день Пятница. И Венера это у нас такие божества, как Афродита, Астарта, Хадхор, Иннана и Штар. Люцифер и Венера. А, возможно, если вы еще новичок в магии, то в этом а, списке вас может удивить имя Люцифер. Но, тем не менее, не должно. Да, потому что Люцифер в первую очередь это несущий свет, в смысле первый появляющийся на небе после захода Луны и последний, уходящий с неба после захода Луны. <свят> и, да, то есть, соответственно, как Венера – это утренняя, вечерняя заря. И Люциферы – это были такие некие существа божественного происхождения, которые, собственно, эту Венеру на небо вешали утром и вечером. Люцифер, соответственно, имеет прямое отношение к Венере, потому что его непосредственно связывали с этой планетой. Просто э, вообще как бы в Библии про Люцифера-то, собственно, ничего нет. Это уже в Средневековье из-за какого-то одного левой ошибки в переводе он внезапно начал ассоциироваться именно с Самоэлем. То есть такого прямого указания на связь таких персонажей, как Люцифер, Сатана и Самоэль, вообще в принципе в Библии нет и как бы вы там ее не читали, <смех> как бы вы не искали, то э этой странной связки, в общем-то, не существует, кроме как в неком за пределами Библии фоль фольклоре и э некой компиляции апокрифов и ошибок перевода и каких-то домыслов. Существовал вполне себе известный священник по имени Люцифер, потому что это было достаточно... Нормальное благородное римское имя. Несущий свет. чего будем плохого. Светозар. <свят> Тоже не В принципе, можно сказать. Конечно, да, то есть здесь Люцифер, он естественным образом ассоциируется с Венерой. У меня, кстати, вот есть прекрасные Сергис с Сигилой Люцифера. У меня даже есть курончик такой. И э, Самаэль, которого. который тот самый патча Ангел. Он у нас О нем история у нас происходит в книге Еноха. В книге Еноха там описывается именно то, что он поднял войско против Яхвы, Но опять же, почему? Да? То есть, потому что они пришли на землю, они начали давать людям знания. Они, я имею в виду, это Самаэля, Зазеля и, и так далее. Там их несколько было. И, следовательно, Просто Яхве достаточно ревнивый товарищ, поэтому он решил, что он как-то не гоже, что так, они людей-то совсем разбалывали, знаете, или знаниями, ремеслами разными. Так что он наказал им прекратить это все мероприятие, ну, хотя официально, конечно, за то, что ангелы возлегали с человеческими женщинами, рождая нефилимов. Ну, ладно, опустим что там, где рождалось? Но суть в том, что да, то есть вот это вот восстание и вот это поднеслась, собственно, тема. Сатана, опять же, в Библии он упоминается как человек, как человек, как некое существо, которое призвано проверять веру, тестируемого, то есть так проверялось. Вера пары святых персонажей в Библии, и так проявлялась, допустим, вера Иисуса Христа, когда он там ходил-бродил в печали, и Сатана его подговаривал, думал, прыгни с крыши храма, поймает тебя твой Бог, и так далее. И э, также в Библии указывается, что сам Бог, собственно, посылает Сатану с этими проверками. Поэтому я не знаю, как так вышло. Ну, вернее, я знаю, как так вышло, но я к тому, что имейте в виду, что Люцифер, Сатана и Самаэль, вот какой прямой связки в Библии вы не найдете. Такая вот история, значит, с Люцифером. Я отдельно, у меня будет целая серия посвящена религии мафромического кластера, и в том числе, конечно же, роли Люцифера в этом всем, и Люциферу отдельно. Это прям большие планы у меня, но я хочу, чтобы у меня немножко канал для начала развился и, соответственно, я тогда уже выдам эту информацию. Ну, может быть, есть смысл также говорить о стихиях каждой планеты. Ну, понятно, что Солнце – это огонь, Меркурий – это воздух, Венера у нас Земля. Страна света, Венера – центр. Конечно же, для вавилонян это была штар. для бесопотамцев это, если есть такое слово, бесопотамец. В общем, в Месопотамии это была Инана, ну и, конечно же, для греков это была Афродита. И, соответственно, эту звезду также называли Фосфором, Светоносцем и Геспером. Но Фосфор, он таким образом также был связан с Гекатой. И, соответственно, Фосфор и Фосфорос, и фосфорос это также ассоциация с Люцифером. Поэтому через вот такую странную связку фосфора Люцифер связывается с Гекатой, хотя которая в целом больше ассоциируется, естественно, с богиней Луны, чем с богиней Венеры. А при этом, так как... Но здесь тоже, в общем-то, в этом есть логика, потому что Геката, как богиня Луны, да, то есть, соответственно, Венера присутствовала рядом с Луной, и... С утренней и вечерней звездой, с фосфоросом, ассоциировалась не сама Геката, а ее факелы. И поэтому, да, то есть с этой стороны, что как бы Луна присутствует, Геката присутствует на небе, присутствует учер... утренняя и вечерняя звезда, это факелы Гекаты, э, фосфорса. Поэтому через это можно, так скажем, провести ассоциацию с Люцифером. Что же нам может дать Венера? А, Венера нам может дать... Невероятное количество всего и очень много всего магического. Но классические сферы влияния Венеры ⁇ это искусство, красота, культура, любовь, наслаждение, фертильность, все, что касается сексуальности, все, что касается эмоций, все, что касается чувственного мира, все, что касается красоты, эстетики, вдохновения и прочего. Тем не менее... Мой личный опыт работы с Венерой говорит о том, что это в разы глубже. И, наверное, благодаря тому, что в целом большинство древних культов основаны все-таки на... Вот такой венерианской культуре, да, то есть если мы говорим все-таки о Месопотамии, если мы говорим о Вавилоне, то без Венеры, конечно же, эти культуры совершенно немыслимы. И если и Нана, и Иштар это все-таки центральные божественные фигуры, и они ассоциировались, собственно, с Венерой, то, конечно же, центральным, центральное магическое ядро. В этих культурах это все-таки Венера, ну опять же Люцифер, опять же Фосфорос, опять же Гекад и, и, и, и так далее. Поэтому, безусловно, моя работа с Венерой она заключается в глубочайшем познании именно магического. Аспекта вообще не только планетарной магии, а в целом, потому что я могу вам сказать из, из своего опыта, что когда наконец-то я поняла для себя, что такое Венера, мои магические практики возросли просто в разы. Вот так сложилось в моей жизни. Поэтому Венера для меня является тем теми вратами в магию, которые, собственно... Открыли мне совершенно другой мир оккультизма, который открыли мне мои собственные возможности. И у меня очень много было работы и медитации с Афродитой, с Инаной, с Иштар. И, конечно, я хочу сказать, что... Ну, с Люцифером, естественно. Я хочу сказать, что это совершенно другой уровень магии вообще. Так что я думаю, что с одной стороны, конечно же, многие маги понимают, насколько важна Венера в магии. С другой стороны, ее а, некоторые, ну, на самом деле искаженное восприятие некой попсовости а, не дает возможности, может быть, некоторым приблизываться к, к Венере. Может быть, у вас таких проблем нет, но у меня была. Мне казалось, что работать с Афродитой, ну что-то как-то немножечко это вообще не про меня. Какая Афродита, как, какая Венера, что это вообще, зачем это все. И раз за разом я все время упиралась в Афродиту. Когда, пока наконец, ну как бы думаю, что ладно уж, если что, что за я снова такого играю. Это все как-то очень неправильно, что я отказываюсь от той информации, которая ко мне приходит. И я начала работать с Афродитой, и тогда уже наконец-то мне открыл, открылся вся, вся, вся суть архетипа. И уже тогда я пришла к Инане, и Инана стала моим главным центральным божеством. Для меня Инана является верховной богиней. И э, та богиня, с которой я, который, которая дала мне посвящение во многое и которая, собственно, становится э, тем божеством, кому я могу посвятить и свою деятельность во многом. Так что в итоге... Э, то, что для меня казалось несколько, может быть, излишне попсовым, что за Афродида, когда он хотелось же Гекату, естественно, хотелось же Керидвин, хотелось вот таких, каких-то очень мощных, хотелось работать с чем-то таким, ассоциирующимся действительно с магией. Но я была очень неправа. Так что не отбрасывайте работу с Венерой. Вы можете получить невероятные инсайты и магическое продвижение, работая с Венерой, с Инаной, с Иштар, с Афродитой, с Люцифером. Это поменяло мою жизнь. Мне э, как-то изначально тоже казалось, что... Я понимаю, что если вы телемид, то любовь есть закон, безусловно. Но мы понимаем прекрасно, что есть некое такое... А попсов, а попсов, попсовое какое-то понятие любви И, конечно, иногда как-то не хочется с этим связываться Но понятно, что в любом случае Любовь как энергия есть движущая сила ну, как говорил Кроули, любовь есть закон, но любовь, управляемая волей, конечно же. Ну, оборотные стороны Венеры тоже, в общем-то, понятны. Это некая ревнивость, зацикленность на каких-то своих внешних качествах, на излишняя зацикленность на эстетике, излишняя зацикленность на внешних, внешней атрибутике. Это так называемая я не знаю, мне не нравится слово «распущенность», мне кажется, это какое-то какое глупое слово, но, в общем, как бы вы не понимали, то и она. Соответственно, также это желание властвовать излишне, да, управлять чужими эмоциями, это некий излишний эгоцентризм, он тоже свойственен отрицательным качествам Венеры. Ну, логично, что следующая планета у нас Земля, но мы на ней… Поэтому, в, конечно, же, конечно же, можно использовать в магии Землю, но если мы говорим про классическую планетарную магию, то нет. У нас нет специальных обученных техник именно вот в этом ключе. Следующая, поэтому у нас планета Луна. Ну, как бы блуждающая звезда, так скажем. Серебряный-белый цвет, естественно, серебро, как качественный металла, понедельник, день и вода, стихия. За что нам, нас может отвечать Луна? Луна у нас отвечает, естественно, за магию, за астральное проявление, за все, что касается бессознательного, все, что касается духовного роста, все, что касается вообще роста или убыли, потому что фазы, все, что касается иллюзий, безумия, бессознательных процессов. И прочее, прочее. Естественно, основные ритуалы с Луной, как правило, связаны с ростом или с уболем, да, То есть на растущую Луну вы можете делать ритуалы, которые призваны умножить что-либо. На убывающую Луну вы делаете ритуалы, которые призваны избавиться от чего бы то ни было. Когда я делаю ритуалы на другие планеты, я учитываю фазу луну, Луны в том числе. Потому что это может быть, может быть внезапно очень важно. То есть, соответственно, если вы делаете, с одной стороны, там, на, на умножение прибыли э, с Меркурием на убывающую Луну, тут что-то может не сработать. Поэтому лучше, если вы делаете что-то, даже если вы работаете с Меркурием, с Венерой, с Солнцем, э, и если это связано с приростом э, какого-либо процесса, то все-таки учитывайте и фазу луну, Луны. Ну и, конечно, же, полнолуние. Это максимально мощное проявление лунной энергии. Допустим, свой ритуал с Солнцем недавно я делал как раз на полнолуние. Получилось мощно. Настолько, что до сих пор в шоке. С Луной можно делать помимо прироста и убыли ритуалы, связанные с развитием вашей духовной чувственности, с развитием вашей интуиции с развитием медиумных способностей. В общем, все, все это касается именно Луны. Ну, отрицательные качества здесь тоже понятны. Это безумие, фантазии, иллюзии, различного рода обманы. Это тоже все, если излишний человек уходит в Луну, вы можете себе представить, ну, допустим, аркан Таро Луна в негативе. Вот это вот все будет в негативе. Следующая планета у нас Марс. Это «Железо», «Бронза» и «День вторник». Ну, как бы, я думаю, вы в курсе, что у нас дни ассоциируются с германскими богами, но, тем не менее, изначально они пришли все таки из римских названий дней. Просто такая была практика у германика когда, собственно, римские боги перекладывались на местных, германских богов, скандинавских, северных богов. И дни не недели а назывались именно в честь них. Соответственно, поэтому у нас Monday, это день Луны, moon Day. понятно, я говорю сейчас про английский, немецкий, шведский язык, частично финский и так далее. Да? То есть про европейские языки. В России у нас по-другому -по -по все как и в Чехии и во многих славянских странах. Но вот, допустим, вторник – это день. Это «Tisdag» в шведском языке, там это «Tuesday» – это день Марса, или, соответственно, день Тюра. Меркурий – он также день Одина, это «Undstag» в шведском языке, и он, а Один у нас ассоциируется, соответственно, с Меркурием. Марс – это Тюра. Его сторона света – это юго-запад. Божества – РС, Белона, Хор, Марс. Ну и, конечно же, Нергал. Греки его называли планету саму Пируэс, огненной. Ну и Нергал вавилонский. Бл... В честь Вавилонского бога войны и бога огня. Вообще, Марс изначально не был таким уж агрессивным, и это был земледельческий бог. Просто люди, которые как-то земледелили, решили воевать. Что нам может дать Марс? Конечно же, это... Сила, энергия, активность, резкие движения, резкие толчки вперед это страсть, это агрессивная сексуальность. это все что касается если нужно срочно активировать все силы спасения, активировать механизм бей-беги. То есть все, что касается первобытных таких хтонических порой даже сил, которые помогают нам выживать. Ну и плюс это, естественно, это эмоциональный заряд, это вот такой вот резкий выброс энергии. Так что, что касается воинственности, но в то же время и храбрости, и мужества, то есть Марс, конечно, он такой достаточно агрессивный, как и РС, да. Но вот, допустим, Тюр, это тот же самый архетип. Он уже такой более благородный, он считается богом именно воинской доблести. Поэтому некая воинская доблесть, честь и все вот это все, что вот это вот дело это все Марс. Но Марс, переизбыток Марса, это, конечно же, агрессивность, физическая агрессия, разрушение, излишнее упрямство, эгоцентризм. Некая неуправляемость, криминальность, невозможность контролировать свои эмоции, свои чувства. Так что если нужно нам как-то приобрести некую силу, кто-то пробить, если вы где-то застряли в своем развитии, застряли в, э, звучит так я имею в виду, не, не психофизиологическом, если вы застряли в развитии какого-либо своего проекта, то можно призвать энергии Марса для того, чтобы пробить некий потолок, да, то есть из... Использовать вот эту энергию резкого движения, чтобы пробить потолок и прорваться на ту сторону, куда вы хотите. Юпитер. Это день четверг. Юпитер это также Тор, это также Зевс. Это воздух и вода. Его сторона света это юго-восток. Боги это Омон, Долихен, Фортуна, Юпитер, Мордук, Зевс. Что такое Юпитерс? Он отвечает за все, что касается... Власти закона, все, что касается неких моральных норм, благочестия, честности, религиозности, политики, э -э этики, юмора тоже, как ни странно. Но, конечно же, Юпитер самая крупная планета, у него 63 спутника. В отличие... То есть у него больше всего спутник спутников вообще в нашей Солнечной системе. И именно поэтому Юпитер ассоциировался у римлян и у Зевс, у греков с расширением. Принцип расширения во всем. Так что, если нужно что-то так как-то максимально приумножить, то это будет... Юпитер. Он ну, все-таки Зевс, он все-таки Юпитер, соответственно, это благодетель, великий благодетель. Все, что касается организации, силовых структур, все, что касается авторитетов, политики, ну, такой этической политики, это все, все, что связано с Юпитером. Тем не менее, Юпитер он э, молодой, да, то есть у него энергия молодая, несмотря на то, что мы говорим про такие понятия, как честь, энер... этика, политика, религиозность, истина, благородство. Энергия у него молодая, то есть это скорее такое... Такой бог, который верит в свои принципы, который, допустим, отказывается от коррупции, такой политик, который вот хочет изменить действительно жизнь, но это у Юпитера, да? то есть у него, может быть, и получится. А, то есть, э, вот, допустим, у мэра Праги э, с Дэна Крыжип, <смех> если я правильно произношу его имя, у меня ассоциируется именно вот с энергией Юпитера. То есть, он вот такой вот дерзкий, молодой, якобы, не, не знаю, ну, по крайней мере, вид, что он очень честный, очень такой прям идеальный политик, ну, посмотрим. <смех> Но э, вот, вот, вот такой архетип это, это как раз Юпитер. И если вам нужен Зачем его призывать в целом? В целом, принцип расширения соответственно, это расширение вашего влияния. Опять же, если вы соблюдаете этические нормы, если вы хотите просто заграбастать себе власть и быть там деспотом, ну, в принципе, Юпитер тоже может в этом помочь. Но понятно, что за это можно заплатить, наверное, более какую-то сложную цену, потому что, конечно, негативный аспект Юпитера. Если чрезмерный пересбыток энергии Юпитера вы вдруг внезапно в себе найдете, то это будет деспотизм, злоупотребление властью, злоупотребление законом, злоупотребление своим авторитетом и так далее. Но если вам нужно расширить свое влияние, соблюдая этические нормы, если вы хотите более успешные свои бизнес-проекты, потому что Юпитер остается все-таки больше с социальным расширением, хотя, вы, хотя этот принцип расширения можно ко всему применить, но в социальном расширении довольно неплохо работает, если, опять же, вы готовы соблюдать некую структуру благородственную, если вы готовы соблюдать этические принципы. То есть я на себе, работая с Юпитером, да. то есть некоторые мои бизнес-проекты, которые я вела, работа с Юпитером, их действительно подталкивала. То есть после общения, ритуала, медитации с Юпитером было ощутимое, была ощутимая поддержка и движение, да, то есть мой, мои проекты становились более видимыми. Хотя я не могу сказать, что я достигла в работе с Юпитером каких-то больших высот. Может быть, наши энергии не, не, не всегда понятны, не всегда совпадают. Потому что Юпитер очень любит очень такую правильную картинку, очень такую красивую, очень в плане все этически верно, всего благородно, все это. У меня с этим сложно, как, достаточно много хаоса, и поэтому с Юпитером сложновато. Но при этом всем, допустим, я работала с Сатурном, а он вообще строг. И несмотря на это, несмотря на то, что я абсолютно хаотична в этом вопросе, со Сатурном у меня сработать удалось. Отрицательные качества Юпитера еще также это и лицемерие. Потому что, естественно, когда у нас такой вот это излишний фанатизм, ханжество всякое, э, вот это вот все, что совсем сложно принимается у многих людей в том числе, э, это отрицательные качества Юпитера. Поэтому Юпитер, может быть, излишне помешанный на своей этике настолько, что в итоге начинает просто ханжить и э, морализаторствовать. Это ужасно. Но, конечно же, я хочу сказать точно, что это работает, потому что мне Юпитер помогал. Если мне удавалось держать определенную, определенную картинку в том числе, определенную структуру этическую, то, да, мои проекты продвигались после работы с Юпитером. И принцип расширения можно действительно применить ко всему. И э, в том числе даже, кстати, вот можно попробовать на канал сделать работу с Юпитером. <свят> Расширение аудитории, например. Я, кстати, еще так не делала, можно попробовать. Ну и завершающая, самая сложная, наверное, планета Сатурн. Это Суббота, э, стихия Земля, металл, свинец и его компасные направления север. Это Янус, это Кронус, Ненип и Сатурн. И э, это в чем пчём сложно? Потому что он отвечает за все, что касается формы, строгости, системы. За ним стоят такие понятия, если вот дословно прочитать, что пишет, допустим, Ренкин. Аскеза, благоразумие, время, долг, земледелие, история, мудрость, ограничения, равновесие, строгость, терпение, практичность, преподавание, самодисциплина, формирование, юриспруденция. И да, так есть. И, конечно... Он у нас владелец колец, но у нас красавец. И э, очень, очень мощное божество. Я не знаю. С остальными как-то было более что-ли просто, наверное. То есть, когда я работал с Сатурном, первое, то есть, войдя в медитацию, он, во-первых, предстал передо мной как нечто невероятно огромных размеров. То есть, в этой медитации я у него помещалась на ладони. Может, он не знаю, специально уж так где. Он узнал, что все-таки... Мне кажется, у него есть какой-то нарциссизм такой с этими кольцами еще. Я чувствую этого бога вот таким, смотрите, как я, мощный. И, ну, это, во-первых, конечно, у него тех спутников, даже его спутники мощные, допустим, тот же самый Титан, единственный спутник, который имеет свою атмосферу вообще, так что да. Он, ну, я думаю, что если вы не чужды астрологии, то вы понимаете, насколько Сатурн сложная планета, его называют великий вредитель <саситель. с venue> потому что он периодически он приходит в вашу жизнь и все, все, все трансформирует, да, он, то есть у него орбита 29,5 лет, и вот когда он возвращается в точку, где была в, в, в дат вашего рождения, да, то там все, в общем-то, начинает очень сильно шевелиться. И, конечно же, это всегда превращает какие-то серьезные перемены в жизни. Он был в римском понимании владыкой Золотого века, то есть при нем всегда это ассоциируется с твердостью с устойчивой формой власти, с материей. И он считался как бы самой последней планетой, и он считался границей нашей Вселенной вообще. Ну, у, у, у, у Римлян, естественно. <зв -2> Потом у нас телескопы появились. Но Сатурн, ну, просто он, естественно, он видимый без телескопа, и поэтому он был как бы последней границей. Так что, если вам нужна самодисциплина, все, что касается структуры системности, умение управлять своим временем, он же Кронос, все, что касается работы со временем, все, что касается с системным таким поступательным движением, э, развитием, это все Сатурн. Отрицательные качества, качества, это наоборот, когда это депрессия, меланхолия, безумие невозможность следовать своему собственному расписанию, бесконечная скука, упрямство, нежелание ничего делать. Это, в общем-то, Сатурн, когда вот не соблюдаются никакие сроки, ничего. Когда я работала с Сатурном, он, то есть я как бы в своей медитации в общем, все время больше обращалась к нему как к Роносу. видимо, мне ближе такое его понятие, чем Сатурн. Ну, я тут, наверное, сама виновата, потому что я пришла к нему с просьбой оказать некое содействие в написании диплома и он очень долго смеялся. Но почему-то помог. <смех> может быть. Потому что было настолько смешно, что... <смех> я не знаю. Но э, он в своей... В, в медитации я видела, как, как он что-то меня вдохнул. Вот так это выглядело. Почему-то именно вдохнул. Э, что я от него, допустим, от Сатурна, я не ожидал именно такого акта. да, То есть это скорее больше про Меркурия, может быть, про Венера. Но именно Сатурн он вдохнул. И... Э, с тех пор многое что поменялось в моем восприятии самодисциплины, мне как-то... В первую очередь, у меня очень долгое время стоял вопрос со сном. Я не знаю, это временный эффект или нет, или это навсегда, я надеюсь, что навсегда. Или пока действует влияние Сатурна на меня. Но вот то время, по крайней мере, вот сейчас, когда я работаю... Собственно, я с Сатурн вот недавно буквально работала, где-то, наверное, неделе, месяц назад может, недели три назад, и, соответственно, с тех пор, да, то есть я достаточно серьезно продвинулась в этом, собственно, дипломе, по той простой причине, что я начала спать вовремя. Я не знаю, это закончится, когда закончится влияние Кроноса на меня, или я надеюсь, что за это время, пока я научусь спать сама, и так и, и буду спать дальше. Надеюсь, что так. Вот так вот я поделилась с вами. С тем, что он делится, не собирался. Но, э -э, тем не менее, вот с Сатурном вот такие неожиданные, приятные, э собственно, э бенефиты работы с ним. Потому что Сатурном, конечно, работать довольно боязно, э так как он любит, э знаете ли, уроки всякие вам устраивать. Так что имейте это в виду, что э Сатурн часто может устроить именно челлендж какой-то, чтобы вы свою просьбу удовлетворили через преодоление чего-то там. Потому что преодоление, это, мне кажется, второе имя Сатурна, и преодоление каких-то своих негативных аспектов, достижение чего-то наиболее высшего, божественного и прекрасного, это то, что ждет от нас Кронос. Что я хочу сказать вам. Не бойтесь делать ритуалы с ними. Это была такая краткая версия Практической планетарной магии. Подписывайтесь, пожалуйста, на меня, это очень для меня важно. Это принципиально важно, потому что я только начала свой канал, и мне действительно нужна поддержка. Если вам интересно и вам понравилось то, что вы сейчас прослушали, и вам интересно, что я еще выдам, то лайки тоже, конечно, приветствуются. Что касается дальнейшего, безусловно, исследования этого вопроса, то есть, допустим, я рекомендую все-таки Рэмкина. Еще вот он, здесь у него есть Сигилы, даже, например каждому божеству не божеству даже а по духам по разумам планет есть разумы планет есть духи планет баллистические олимпийские но конечно же одного видео это не хватит я просто так скажем сделала вам некое обзорное представление о том что такое планетарная магия и какую пользу она может нам принести конечно вот в рамках грядущего курса по оккультизму планетарной магии будет уделено достаточно большое внимание, потому что все-таки я считаю ее э, хорошим началом для того, чтобы вообще освоить инвокацию и авокацию в целом. И в принципе работать с сигилами это тоже можно все освоить через планетарную магию. Так что планетарная магия как дисциплина на мой взгляд, достаточно идеальные врата для вхождения в оккультную традицию Запада. Я, конечно же, представляю оккультизм именно западной традиции. Восточную я пока нет. Ну, в смысле, это тоже интересно, потому что ну, я вот работаю с западной традицией. Спасибо вам большое за внимание, надеюсь, вам понравилось. И в описании вы можете прочитать название книги и другие материалы. В этой книге вы также можете найти сочетание именно, какие масла можно употреблять. То есть, что я делаю, допустим. Солнце, ну, у меня наиболее подходящие из моих масел, у меня их много. но ну, у меня было масло ладана, и, допустим, в работе солнца я вот сделал, светом, ускорила контакт, так скажем. Капнув в диффузор несколько капель масла. Именно масло ладена. И это, в общем, все помогает. Но эти знания можно взять у Ренкина, Видите, виде табличек это выдал. Ну, еще, конечно же, вы, если вы хотите все из источников получать, то, соответственно, вам нужно прочитать Агриппу и Гептомерон. Но о гриппу, в любом случае, нужно прочитать, знаете ли? Поэтому читайте о гриппу. Ну, я вообще сторонник того, чтобы читать все кремовары, поэтому и Гипотомирона тоже читайте. А гриппа, правда, предлагает там, кровь, мозги разных там, животных. Но для того, чтобы сготовить планетарное благовоние, я думаю, что можно обойтись без этого. В эвакации, конечно же, мы используем часто дым. Потому что именно в дым, дым э, духи используют для проявления себя в физической форме. И э, использовать благовоние можно не через масло, а именно сжигать, чтобы у вас получился, получился дым. Да я правда не знаю, дифф... И теперь, надо попробовать. Я, кстати, никогда не пробовала э, вместо дыма пар из диффузора. Такая... Какая разница для духа, проявлять себя через дым или через пар? Надо попробовать. Ну, соответственно, духи именно в эвакации используются, как правило, не сами божества планеты. В эвакации вы, как правило, обращаетесь либо к олимпийским духам, либо к палистическим духам. Что касается работы непосредственно с божествами планеты, то это все таки больше медитативная работа. И вот одна из, то есть вы можете сделать, допустим, ритуал гексограммы, чтобы призвать энергию планеты и уйти в медитацию. Как, как вариант. Или же, соответственно, делать гектограмму планеты и уже делать полную вакацию или инвокацию какого-то конкретного духа, но если вы займетесь этими делами, то, конечно же, вам нужно... Я не буду здесь инструкцию давать. Вам нужно быть к этому готовым, нужно иметь круг защитный, хотя бы знать, как его ментально бросить, чтобы все пошло по плану. Так что так, я думаю, что если вам не было до сегодняшнего момента понятно, что такое планетарная магия, то мне удалось пролить какой-то свет на это мероприятия. Если вам интересно продолжение или какие-то какие детали по э, планетарной магии, то спрашивайте в комментариях или пишите идеи. Может быть, я сделаю видео отдельно или же просто отвечу вам в комментариях на вопросы. Спасибо и пока-пока.